Итак, давайте важные понятия в этом уроке рассмотрим. Это блокчейн, криптовалюта, алгоритм консенсуса. Для многих, может быть, это какие-то страшные, сложные понятия, но ничего в этом такого необычного нет. Все очень просто, понятно. Сейчас я это постараюсь объяснить. Многие считают, что блокчейн и криптовалюта – это одно и то же. На самом деле нет, это немножко разные понятия, потому что криптовалюты как бы построены на технологии блокчейна. А что такое блокчейн? Это есть некая децентрализованная сеть из блоков, что значит децентрализованно? что там 100 участников сети и каждый участник является равнозначным, то есть имеет такие же права, как и первый, второй, третий и так далее участники. Они все подключены к этой сети и все могут в ней совершать операции. И вот эти сеть блоков содержат различные данные. А в криптовалютах эти блоки хранят информацию обо всех операциях внутри сети, начиная с самой первой операции. И важно, блоки записываются в сеть последовательно, один за другим, как бусинки на ниточку нанизываются и связаны в неразрывную цепь. Поэтому каждый блок содержит информацию обо всех предыдущих блоках, о новых транзакциях. И после того, как вот эту бусинку вы в цепочку поместили, Предыдущие уже удалить нельзя. Как только все участники сети согласились, что вы последнюю бусинку, как бы последний блок, надели на нитку, все ее отменить уже нельзя. То есть не необратимый процесс. А ничего удалить, отредактировать задним числом невозможно, а потому что чтобы изменить там какой-нибудь второй блок, нужно изменить третий, четвертый, пятый, то есть всю цепочку нужно переместить а с самого начала а, поправить такое невозможно вот пример блокчейна это google документы когда вы подключаетесь к одному документу и не только вы а там еще там сотни пользователей как только вы какую-то правку совершили записали там в какую-то ячейку буковку, соответственно другой пользователь совершил следующее действие после вас еще что-то поправил вы уже свою правку отменить не можете все как э, попало все это в сеть в блокчейн все отменить невозможно. Поэтому, совершив вот один раз неверную транзакцию, отправив там тысячу долларов не Васи, а Пети, вы уже это отменить не можете. И никто вам в этом не поможет, поскольку сеть децентрализована, никакого общего управляющего, который по своему желанию может заблокировать транзакцию, нет. Вот это основной плюс технологии блокчейна. Но в нужно как-то эту операцию проверить и подтвердить, что она записана верно. Что действительно пользователь, который имел право совершить эту транзакцию или изменение в сети, ее сделал. И, например, что нужно проверить, что этот пользователь два раза. У него 1000 долларов на счету, а он 1000 долларов отправил и Васе, и Пете, и Маше. Вот чтобы такого не случилось, используется еще дополнительный встроенный механизм под названием алгоритм консенсуса, то есть проверки э, корректности э, вот этой всей совершенной операции. Вот. Отсюда мы, соответственно, э, переходим к следующим важным понятиям, которые существуют в сети э, криптовалют. И вы должны понимать разницу между алгоритмом консенсуса и протоколом. Итак, протокол ⁇ это вот основные правила работы блокчейна, по которым происходит взаимодействие. Нод сети ну, нод сети это фактически участники этой сети, которые в этой сети, в блокчейне работают. Передаются данные о транзакциях и подтверждается добыча нового блока. Вот это протокол. Это математика, которая пишется программный код. И по этот, этот программный код работает и уже никем не управляется. Он сам, вот эта сеть сама по себе функционирует. Но есть алгоритм консенсуса. Это механизм проверки выполнения правил. Вот именно вот вернули балансы, вернули подписи, серии транзакции корректно. Вот этот алгоритм консенсуса, он может быть разным. А сама технология блокчейна, она применялась уже, да, уже достаточно давно. И опять же, один из примеров, это может быть технология Walmart, когда она все вот эти поставки, вот как раз цепочка друг за другом записывала в блоки, и невозможно ничего за одним числом подтасовать было. А вот алгоритм консенсуса может быть различный. И два самых известных, ну, в основном всем известно, что э, в криптовалюте существует майнинг. Это называется алгоритм консенсуса Proof of Walk. То есть э, добыча нового блока путем э, расчетов неких. То есть эти расчеты, и чем сложнее эти расчеты, чтобы появился новый блок, чтобы проверить, тем надежнее будет работать ваша сеть. Тем сложнее будет взломать эту сеть и подправить какие-то блоки. То есть чтобы взломать какую-то и исправить транзакцию, нужно... Э, переписать соответственно все последующие транзакции то есть задним числом очень сложно украсть какие-то деньги и чем хорош вот как раз биткоин что вот эта транзакция что сеть огромная, огромное количество участников и достаточно сложный необходимо происходить расчеты чтобы эту сеть подделать и на текущий момент ну ни одна страна ни одна майнинговая ферма не может не обладает такими вычислительными мощностями, чтобы данную сеть взломать и совершить хакерскую атаку. Как я уже говорил, единственная атака была в 2010 году, и после этого ни одной хакерской атаки в сети биткоина в этом блокчейне не произошло. То есть никакие деньги украдены не были. Вот этот алгоритм очень известен как майнинг. Но на самом деле существуют и другие сети, которые используют другой алгоритм. Там используется технология Proof of Stake. То есть, да, чем больше у вас монет в данном протоколе, данные, данного блокчейна, тем больше вероятность, что вы получите награду за транзакцию, которую вы подтвердите. То есть, и вот в этих сетях не добываются новые монеты, и в этих сетях невозможен майнинг. Многие думают, что майнинг возможен в любых криптовалютах. На самом деле нет. И скажем, вот эта технология Proof of Stake, хороша тем что она требует меньше энергии и она более экологична. и сейчас если вы знаете меняется технология очень крупные сети блокчейна криптовалюты эфир они переходят от технологии майнинга proof of walk к технологии proof of stake То есть они хотят тем самым уменьшить потребление энергии в своей сети и тем самым еще дополнительно хотят надежность улучшить и так далее Посмотрим, что у них получится. И для того, чтобы вот по технологии Proof of Stake вот в таком типе консенсуса подделать транзакцию и взломать ее, необходимо обладать больше, чем 50% денег, которые находятся вот в этом блокчейне. Что тоже очень сложно, если блокчейн становится достаточно крупным. Есть еще другие алгоритмы консенсуса, какие-то там а, средние между вот этими двумя, но вот пока вот эти два а, на текущий момент самые популярные. Если пока что-то непонятно, в этом страшного ничего нет, постепенно при изучении курса вам будет все это укладываться на полочке, когда будем а, изучать там различные сети, а, все будет более понятно. Будем изучать кошельки, там, как транзакции происходят, как все это переводится? На самом деле, возможно, что даже вот эти понятия вам и не пригодятся, можно и не зная всего этого пользоваться. Но лучше это знать, потому что в отличие вот от банковской сферы, где вы там пришли в банк и все дальше банк отвечает все за вас. Если что вы пошли в банк, пожаловались ему, то здесь, если вы в сети блокчейна что-то накосячите, то вам никто никаких денег не вернет. Поэтому здесь вам нужно понимать как все это работает, чтобы максимально обезопасить себя при работе с криптовалютами. Поэтому чем больше вы здесь знаете, тем лучше. Ну и самое главное, зато вы здесь никому не доверяете и никто у вас не может здесь обмануть. Обмануть здесь в данной сети вы можете только сами себя. Встречаемся в следующем уроке.